всем привет канал ради прикола с вами алекс сегодня я решил пострелять по яйцам стрелять мы будем из воздушки это наше оружие из которого мы будем стрелять это револьвер калибр четыре с половиной миллиметра и у нас вот такие вот острые пульки яйца Яйца, как яйца. Стрелять мы будем не с большого расстояния, но и с такого, чтобы самим не обляпаться. И камеру тоже. Примерно в один метр. И камеру я попытаюсь держать поближе. Первый выстрел. И как мы видим, яйцо разорвало. То есть пулька вошла внутрь, с обратной стороны вышла вышла с обратной стороны, но само яйцо немножко разорвало. Проведем рядом еще один эксперимент. Здесь я буду стрелять уже с более близкого расстояния. Результат практически тот же самый. То есть, ага, пулька даже застряла с задней стороны. Но это, скорее всего, по той причине то, возможно, ей не хватило силы разбега, потому что выстрел был с более близкого расстояния. Вот, Но, как видно, яйцо, соответственно, проследилось с двух сторон, причем сзади оно более аккуратно. Пулька вышла наружу.